Странный вечер, такой же странный день Уже погасли свечи, но вот вставать мне лень Пора пойти на кухню, попить бы кофейку по Как тоску мне разогнать, Как тоску мне так прогнать. Эти свечи не зажечь, И не хватит этих свеч. День моя рядом брони, невидимая нить, но я еще надеюсь, попью-ка но А как он мне поможет, как мне унять доску, как тоску нет. Не дай прогнать Эти свечи не зажечь И не хватит этих свеч Доску мне разогнать, как доску мне даль прогнать. Эти свечи не зажечь и не хватит.